Сэм, сегодня мы будем уничтожать, а я даже не знаю, что еще начинать, хотя знаю. Я оставлю на потом Не-не-не, давай ему точку